Добро пожаловать в Бодики от Nutrilight Программу снижения веса выполнить которую так же легко, как сделать три шага. Первый. Купить набор Бодики, содержащий все необходимое. Второй. Пройти генетический тест. Третий. Зарегистрироваться на странице Мой онлайн-тренер Бодики и рассказать нашим экспертам о своих предпочтениях в анкете, разработать мой план. Шаги 2 и 3 помогут нашим экспертам разработать план питания и физических упражнений, который наилучшим образом будет соответствовать потребностям вашего организма и личным предпочтениям. Генетический тест можно выполнить за 5 минут в комфорте и уюте собственного дома. При этом не понадобится ни медицинская помощь, ни врач. Во-первых, тщательно протрите палочку для взятия образца внутри полости рта в течение 30 секунд. Во-вторых, положите палочку в пробирку, наклейте свой уникальный код и поместите в конверт для обратной отправки. В-третьих, отнесите конверт на почту. Теперь пришло время зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету «Разработать мой план». Во-первых, зайдите на сайт bodykey.com.ua. Во-вторых, воспользуйтесь своим уникальным кодом, чтобы зарегистрироваться для получения поддержки в режиме «Онлайн». В-третьих, поделитесь своими предпочтениями с нашими экспертами, чтобы они могли разработать план в полном соответствии с вашими потребностями. Теперь наши специалисты могут составить ваш план питания и физических упражнений. В течение 10-15 дней вы получите электронное сообщение о том, что ваш план готов. Онлайн-тренер BodyKey будет постоянно предоставлять вам рекомендации и всю необходимую поддержку, чтобы помочь вам достичь эффективного и долгосрочного результата в снижении веса. Похудеть действительно легко. Чтобы узнать больше, посетите сайт BodyKey.com.ua BodyKey от NutriLight. индивидуальная программа снижения веса.